I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, у нас утренний обзорчик, посмотрим, что у нас интересного в выходные. После пятницы тринадцатого Кача задротства в код а, Чего у нас сегодня интересного Accumulation пак Ну, в принципе Такое себе, честно скажу Говняный Accumulation. А, так, понятно, понятно За десятку четвертая часть Фигня, фигня 10 карт, блядь Жесть, короче. Так, чё по пакам? Ничего интересного нету. Окей. Коллекционер. Ну, коллекционер, как обычно, на высоте. 40 тысяч кг-шек. И расходники. 500 и 300. Ну, блин, реально круто. Мастер-рум, донатная карта. Так, дискаунт. Кстати монетки были, заработали Блин, надо было не нажимать Все 15 сумок Ну в принципе можно тоже забрать А, нам, не, хватит Хватит, хватит, хватит Всятый эпох войны Жестко, ну Плюхи улучшили монетки можно было получить с акции не знаю есть она еще или нету сейчас посмотрим Сейчас еще питомцев докачаем немножко акции реально обалденная как по мне так на настолочка есть даже так плюшки забрали островок а, ввели опять дерево. Ну, дерево ну, бессмысленное. По сравнению с той акцией дерево вообще ни о чем. Честно скажу. Там расходники просто бомбические. Не знаю, сейчас глянем, оно и есть или нет. Так, 500 здесь. Что у нас тут? Лис, роза. Тоже довольно-таки неплохая настолочка. Так, за вход. Залогинимся. Все, акция-то закончилась. Она на русском сервере сейчас идет. На русском сервере она идет и реально под нее тратить стоит. А, так. Ну, видите, можно не спеша даже с разных акций сейчас получить. Ну, без доната есть возможность. Правда, нету столько ресурсов, но получить кристаллы на бездонатах очень просто. Кстати, манки хреновенько падает, Другие лучше падали. Обезьяна что-то хреново падать начала. Так, отлично сделали. Немножко улучшу ну, почти до 35 Уже докачал обычно что-то хреновенько идет Скилл потом докачаем Так с окей, поехали На немочку Потом забежим на русский Еще посмотрим да как, так карта сменки шоподар, так. Ролин Энгварден. Понятно. За вход. Корбы. Чего такого нового нет. Карточка. Островок. Сейчас будет по-любому Оскола Героя. Не, нифига себе. Странно, странно, что на Оскола Героя не упал. Но пока ничего на немке не обновилось. мазончик солнце жарит весна пришла так поехали на русский сервер на русском сервере кстати на столке или уже тоже давненько не было и самое интересное что на русском сервере до сих пор не запустили а -а, фонтан вообще просто тупо а -а, игнорят этот момент а -а, фонтан на всех серваках новый уже был кто а некоторых по два по три раза так, подарок субботы, базар сокровищ, войди, накопление, бонус, цветущие, разбей, большая, подарки тут, сокровищница, затонувшие сокровища. Вот та новая акция, за которую ребята спрашивали, многие писали, это донатная акция, я уже посмотрел ее. Так, на русском, как обычно, в акцию просто зайти невозможно, судя по всему. И, И ни хрена на столку хоть зайдем. В общем на русском я не знаю, что за фигня. Но реально беда, беда. Разбиватель карта богатства парящей. не дает просто тупо зайти даже. Вот такие вот, ребятушки, дела на русском сервере. Пакет накопления. Как вариант. Оу, нифига ни себе! Набор за один самоцвет, ребят. Не забудьте, забирайте. Вторая карта. Шанс получить халявного героя. так -с, окей. Давайте тогда сейчас я АС подрублю. Значит. Попробуем на АС забежать. Дрюхе, посмотрим, что там у него делается заодно на аккаунте. Так, день замка владельца. Бонусные предметы, вот оно, затонувшие сокровища есть на английском сервере, то есть вот так вот если не смотреть ниже вроде и интересна новая акция купите 3000 самоцветов за один заказ чтобы получить один шанс на вход снежной Снежез... снежное снежное еще сложно с утра читать всего здесь 10 уровней, перед каждым новым уровнем вы можете открыть один из четырех мешков подарка и получить предварительные награды, вот так вот Осторожно, выпустишь меня. Ну, короче, это то же самое, что слови оленей, походу, да. Наподобие слови оленей. Один из четырех мешков подарка. Получить предварительную награду. Только немножко по-другому отличается. Разбей яйца, и все. Коллекционер. Ну, коллекционер тоже классный, крутой. Карта... Донатная за роллинг, но на бездонате. Ой, говорю, на бездонате. Коллекционер на английском, мне кажется, по расходникам покруче будет. А, так, что у нас тут? Тут у нас все тоже. Карты, расходники. Оно. Эмблему не посмотрел, какую там продают. СУшку. Карта богатства. Парящий остров, фонтан. Ну, в общем, такое. Ничего такого нового, интересного. Не вижу. Так, что Андрюха делал. Садрюх донатил. Что-то силу немножко поднял. Он решил поперекачивать героев. Кстати, ребята, Асгард, Рус, АС-серию, ребята, играют. 700К+, плюс. кто играет, кидайте заявочки, вступайте. или активная в топе. Так, ну вроде все Больше ничего такого Все, пишите комменты, ставьте лайки Всем удачи, всем пока